а, <зарев> мой, мой, мой, мой. Хорошо. Это, это да. я, почтальон Печкин. так, что, что для да? тебя все дети что, да. а, ты, я, я, же, выхожу. Я, я выхожу, где-то здесь, говорю. Как деду ходить, вы видите, уже, представление в том не закончится. Вы можете на на ага, стене, да. На сегодня дохожу, поворачиваюсь и говорю, да? Да. Привет, это я, почтальон Печкин. Мам, телеграмма, одеда да, вообще. Еще не новый телеграмма, одеда «Деда Мороза». Ага, ага, очень хорошо, очень хорошо. Только надо как приближать здесь? Единственное, не, приближать не надо, единственное, что нужно поскромнее чуть поставить, чтобы не мешал никому. Может быть вот так вот. Вот так вот, да, как-то? Мне надо еще как-нибудь здесь приближать, да? Не-не-не, приближать не надо, потому что мы все будем ходить, танцевать, бродить, понимаешь? Надо что Надо готовиться к казнику. Вторая минута. Да. Да. А Третья будем... минута. Так так, вот уже у нас вообще, то есть